Когда яблоня только пробуждается, на ней появляется такой вредитель даже еще до пробуждения почек. Появляется такой вредитель, как долгоносик-цветоед. Это жучок размером 1-1,5 мм, действительно с длинным носиком, он не зря так называется. И вот этот долгоносик делает очень интересную вещь. Сначала он прокалывает почки, питается их соком на почках, выделяется капелька сока, так называемый плач почек. Очень ясный, явный признак этого долгоносика. Но это полбеды, что он так делает. Гораздо хуже, что самка откладывает яйца в розовые бутоны, яблонь. Вылупляется личинка, червячок, которая выедает цветок изнутри. Поэтому он называется цветоед. И вот вместо того, чтобы раскрыться, лепестки сжимаются, скукоживаются, коричневеют, сохнут и превращаются в такой коричневый колпачок на цветке. Снимаете этот колпачок с нераскрывшегося цветка и видите внутри цветка личиночку, которая на вас смотрит, типа что-то сюда пришел. Вот этот долгоносик-цветоед. Вылезать он начинает как только потеплеет. Вот сегодня у нас первый теплый день, долгоносик вылезает, может быть он вылез в предыдущие какие-нибудь потепления, но наша задача в конце апреля... И в начале мая сделать 2-3 обработки с интервалом в 4-7 дней, в зависимости от погоды. А делаются эти обработки любым средством от вредителей, кроме системных, кроме тех, которые проникают внутрь растения. Системными у нас являются Актора, Танрек, Конфидор и их аналоги. Вот ими обрабатывать не надо. Все остальные химические препараты, а также биологические и биогенные, например, фитоверм, прекрасно работают. Вот заправили опрыскиватель Обратите внимание, он всего лишь литровый Он очень компактный Если используете фитоверм, биологический препарат Он безопасен для теплокровных, для людей, для домашних животных и так далее Но смертелен для насекомых Вот взяли фитоверм Взяли даже вот такой маленький опрыскиватель Обратите внимание, его носик можно настраивать на короткий тонкий распыл С очень мелкой каплей и небольшим, небольшой длиной этого распыла а можно настроить как водяной пистолет на длинную тонкую струю. Фитовер можно смешать с препаратами от болезни, Например, это может быть фитоловин-биогенный препарат, может быть хлорокисмейди хом. Вот здесь сейчас хлорокисмедия хом тоже находится. И обрабатываем нашу яблоню. Обратите внимание, с такого небольшого опрыскивателя я могу достать до самого верха яблони. Даже переплынуть. вот эту 4-метровую И вот делаем обработку. Не обязательно, чтобы с дерева капало Естественно, становимся под ветер Если вы используете химические препараты То используйте средства индивидуальной защиты Чтобы не отравиться вот. Становимся так, чтобы ветер был от нас И проводим опрыскивание от долгоносика С разных сторон походили И обработали Вот сколько у меня это времени заняло полминуты-минута на такое дерево ну конечно на взрослое дерево придется использовать лестницу но тем не менее даже с таким небольшим опрыскивателем можно опрыскать 5-6 метровые яблоки. если более крупные деревья можно использовать ранцевые опрыскиватели и штанги телескопические но тем не менее занимает это немного времени вот на такое дерево уходит грамм 100-200 рабочего раствора на э, растение побольше может уйти литр Полтора, может быть, до двух литров Ну, не больше, чем два литра рабочего раствора Фитоверма разводится в концентрации 5 грамм на литр 5 миллилитров на литр И, в общем-то, две-три обработки Почему их нужно сделать две-три? Первая обработка его уничтожит с Который находится на вашем территории. А поскольку это жучок, он летает Он может прилететь от соседей И тогда вам придется сделать еще одного А лучше две Последняя обработка должна пройти по зеленым бутонам То есть когда бутончики яблони уже выдвинулись, но еще не стали розовыми Вот в это время долгоносик откладывает яйца в начало розовения бутонов Купляется личинка и выедает цветок изнутри Если вы не успели обработать до этого времени, обрабатывает бесполезно Почему не обрабатываем системными препаратами, такими как Актора, Танрек, Конфидор и прочими? Эти препараты впитываются частями растений делают все растение ядовитым на две недели не только листики веточки почечки но и нектар и пыльцу если вы обработали перед цветением любое растение будь то яблони или вишни системы препаратов которые сделали то вы потратите взял пылитель а пылители отнесут эти нектары пыльцу в свои пчелы прежде всего да пчелы шмеления и Потомство будет нежизнеспособным. Вот чтобы такого не было, а в Европе и в Америке уже существует такая проблема, как коллапс пчелиных семей из-за обработки системными препаратами, вот чтобы у нас такого с вами не было, лучше системными препаратами обрабатывать после цветения. То есть препараты, которые впитывают и делают растений ядовитого, должны работать только после того, как дерево или куст отцветит. Тогда уже опылители не понравятся. Пожалуй, так. Okay. <laughs>